Привет, тут вот взяли у меня интервью и, и было много позитивного отклика, и мне очень приятно, спасибо. А еще мне задали дополнительные вводные вопросы, и я, чтобы не отвечать письменно, записал видео, и вот сейчас будут эти вопросы. Екатерина Станиславовна в своей группе ВКонтакте Украшательство, у нее, кстати, еще есть группа и в в фейсбуке тоже такая же спрашивает меня несколько вопросов один из них, чтобы я еще у себя спросил и вот тут я э, что-то немножко теряюсь, что у себя спросить зато я могу кое-что дополнить вот там был вопрос про конкурсы и выставки и зачем в них надо участвовать и тут мне хочется, я забыл один мой любимый ответ что в них надо участвовать для того, чтобы люди, которые уже у меня что-то купили, чтобы им было приятно, что я чего-то добиваюсь и что они вроде как не зря потратили деньги. Ну и какая-то добавленная стоимость для моих работ появляется. Следующий вопрос. Какая модель продажи современных украшений, мне кажется, самая удобная? Это самый интересный вопрос, на который я меньше всего знаю ответ. В целом мне нравится модель продаж, когда мои украшения продают галерея, но как-то так выходит, что галереи почти не продают, не делают продаж почему-то. И получается, что я сам их продаю. И в этом есть трудность, потому что я это делаю плохо, и всем трудно. И тут я еще хочу рассказать такую историю про то, что люди часто отдают свои работы в галерее. Собака тут ко мне пришла. В галерее на реализацию и тем самым получается, что все хотят все на реализацию, никто не хочет платить деньги. И тут я, может, кто-нибудь посмотрит, и, и я вот всем предлагаю встречное предложение, чтобы меня купили сколько-то работ. Собака, уйди. Уйди, говорю. Чтобы у меня купили несколько работ, а взамен я... Предлагаю, что если в течение там, года или сколько-то их не выкупают, обменять их потом на новые. Мне кажется, эта схема самая приятная для галерей. Но, в общем, с продажами какие-то проблемы есть. Вот. Какая система образования для художника ювелира вам кажется наиболее плодотворной в наших условиях, если бы можно было выбирать любое учебное заведение мира? А тут тут я чего-то тоже не знаю, как чего ответить правильно. У меня нет опыта в, в образовании как, какого-то сильного, чтобы я мог сравнить. И, и я мало где был, в каких школах, и поэтому трудно мне ответить. Я знаю, что есть школа Выдария в Берштайне, где вот сейчас Лена Горбунова про, про, находится. Потом есть какая-то интересная школа Шинкар в Израиле. И мне кажется, надо собирать какие-то сводки у студентов, кто там поучился, что им наиболее там понравилось. Ну, вот то, что рассказывали про Шинкар и про Эйдра мне понравилось, но я не все помню, поэтому надо спрашивать у Лены и там вот у Насти, забыл фамилию, Хазербековой, у Насти Хазербековой, да, надо у них спрашивать, и они все расскажут. И еще там было дополнение вопрос к вопросу, если бы можно было выбирать любое учебное заведение мира, где бы учиться, тут я тоже затрудняюсь пока. Ну, я подготовлю ответ на этот вопрос когда-нибудь. Какого из ювелиров 20 века гипотетически вы бы хотели себе учителя? И тут вот интересная история в том, что в плане, что мне повезло с учителями и вообще-то мне грешно жаловаться, потому что вот Галина Николаевна, которая создала школу образ и форма, очень много мне уделила времени и, и мне кажется, я оправдываю на нее возложенные надежды на меня. А также еще у Галины Николаевны преподавал, из, который вот к ювелирному делу относится, Виктор Водский. Он скульптор, но у него есть много ювелирных работ. И, в общем, так что мне в этом плане повезло сильно. Ну и, наверное, если вы прямо ударяться в мир, то, наверное, Дэвид Водкинс. Дэвид Воткинс. Надеюсь, я с ним еще скоро увижусь. Он, он, в общем, живет в Англии, все в порядке у него. «Чего не хватает вашему авторскому ювелирному искусству?» «Вашему авторскому да. ювелирному?» Прямо так, это имеется в виду моему? А, а, нет, стоп, чего не хватает нашему авторскому ювелирному я искусству? Я испугался я прочитал 10 раз, и было по-другому. Ну Нашему, по моему мнению, не хватает какой-то популярности, то есть люди прячутся, надо, чтобы они как-то появлялись, и люди... Простые люди узнавали тоже о том, что существует такое искусство. Что отличает искусство в ювелирном деле и как в этом разобраться обычному потребителю? Или как отличить коммерческие работы от творческих? Приходится ли думать о коммерческой составляющей при создании работы? Как отличить искусство? Такие вопросы ну, расскажи про авторскую ювелирку, про то, что ты это делаешь сам, это в единственном экземпляре, коммерческие работы, это бездушная машина заводов и так далее. Ну, так как я работал на заводе, я же знаю, что там что-то не совсем так, не совсем бездушно, не совсем искусственный интеллект делает дизайн. Поэтому не могу так сказать тоже. Так, я начну со второго ответа. Как разобраться в этом потребителю. Ну, потребитель, вот, авторское искусство может потребителю попасть прямо вот в сердце, в 100% того, что ему надо. Там, не знаю, если он какой-нибудь... Вот был у меня случай однажды, как я работал на выставке «Джунвикс» от дизайн-центра Образ и форма. И там были работы Юлии Борзенко, брошки, забыл, как называется. Они выглядели как... Евроценты, евромонеты, разрезанные на много частей, и собрана из них была карта, карта каких-то стран, стран Европы, не помню каких. И вот однажды подошла девушка и захотела их. Она их сначала посмотрела, потом ей показалось, что они столь дорого. Она ушла, потом походила во все выставки, а выставка там несколько павильонов, и все-таки вернулась с заброшкой в виде карты из денег. И когда я у нее спросил, кто, кто, чем она занимается, финансовый аудитор, и ей прям по профессии идеально подходят такие брошки, и она радостно их купила. Вот. Поэтому каждый может найти что-то свое уникальное, чего не найдется в обычном магазине. Как отличить коммерческие работы от творческих? А, ну, если сделана хорошая коммерческая работа, может быть и никак, наверное, не отличить их. Или думать о конечной составляющей при создании работ? Ну вот в моем случае я себе позволил не думать об этом. Но если это какая-то другая ситуация, то, наверное, приходится думать. Ведете ли вы курс основ ювелирного дела онлайн? Ага. Я веду курс ювелирного дела для начинающих людей, кто хочет определиться, хочет он быть или не хочет ювелиром в классе труда. Это очно, и мы с ними разработали онлайн-программу и записали даже вводные курсы, но пока не набрались группы, поэтому группа набирается, но еще не произошла ни одна группа. Ну и это опять-таки курс для начинающих, кто хочет попробовать себя в ювелирном деле. И мы адаптировали программу, чтобы можно было дистанционно найти все необходимые инструменты, если что-то, то мы будем отправлять. И поэтому вот. Ну, в общем, ждем набора. Все. все. Если есть какие-то вопросы, еще пишите. Буду отвечать. И э, спасибо, пока.